Всем здорова, с вами Гидролинон4 и сегодня у нас реакция на новую анимацию от Рикони Бесконечная война, Яндекс и Деливери, анимация Ну, Деливери, Краб и Яндекс Еда, так, сколько вы знаете, типа они заказывают еду и разводят клиентам Ну, это конкурирующие компании То есть, Яндекс Еда носит желтую, Деливери Краб носит зеленую одежду Кто-то там дружит, кто-то воюет друг с другом Видимо, на основе этого и была сделана анимация Давайте смотреть вот. создание будет бы картинка картинкой приятного просмотра ну да тама парень с девушкой еще во времена правления старого но мудрого императора вейшенга тысячи местных жителей мечтали служить ему посему любая возможность показать свою преданность была поистине драгоценной так, по усмотрению императора, были найдены люди, способные принадлежать его прямо во дворец. Многие пытались с а, его счастье это в этом деле. Но лишь два брата, Хи и Сун Линь, смогли показать себя с лучшей стороны и заслужить одобрение императора. Но спустя некоторое время Вейшенг призадумался. Все время, когда мои посланники приходят с едой во дворец, хм. то еда остывает и ее вкус перестает быть насыщенным. Надо, и чтобы приносили горячим, да? Император издал указ о том, что хочет смотрю, клапан, там саморскую пищу теплой. А то и горячий. Первым делом он сказал про этот указ двум братьям и приказал придумать способ такой доставки пищи. Оба брата поклонились и вернулись в деревню, созвав совет, на котором поведали указ своего императора. Я считаю, что надо укрывать наши корзины изнутри кожи и пухом птиц. Ну тут конфликт, да? Оружие, сказал. Нет, брат, ты не прав. Лучше укрыть корзину овечьей шерсти и заткнуть чели хлопком. И народ после долгих споров разделился на две деревни, поровну поделив территории. Так каждый решил делать по-своему. Император был, в свою очередь, очень доволен. Теперь его пища дышала вкусным паром Да, ему лишь бы пож пожрать хорошо, а там подачи, люди ссорятся, блин, за это. в каждом клане была тоже разная. Вражда кланов продолжалась. И среди этой войны находились и те, кто наоборот желал скорейшего воссоединения народа. Это были дети двух главарей кланов. Джен была дочерью Хисана, Сана А Рэншу Сыном Сун Лин Сана Они были влюблены а, погоди. Друга Два же лидера, Но они братья Им а больше тут... не суждено было увидеться Да и дети, Ведь получается, племянники Это, пошли извиняюсь, не по дорогам, <свят> И влюбленные оказались По разные стороны баррикад Но однажды Родители послали своих детей к императору, и Джен, и Реншу случайно встретились и пообещали друг другу быть вместе, а там за деревом когда стоит. эти бессмысленные соревнования закончатся. Но не знали они, что беспокойный Хи... Послал гонца следить за дочерью, чтобы с ней ничего не случилось. И при виде возлюбленных гонец стремглав помчался в деревню, где и рассказал, что видел своими глазами. В лагере Хитекки поднял воинственно желтый флаг и двинулся к деревне Сунлиня. Брат, не будь же трусами, прими бой! Сегодня твой сын задурманил голову моей прекрасной дочери! Сун Лин не был трусом. Он кинулся надевать доспехи, параллельно да. отдав приказ деревне принять бой. И вот, когда ворота все с еды. отворились, армии Хитэки и Сун Летти ринулись <свист> в атаку Монтеки Капулетти, блин, Ромео и Джулиетта Их противостояние продолжается и до сих пор Компания Хитекс и Сунлети Клаб ведут яростную борьбу за звание лидера Однако, что же стало с Дженом и Реншу? Поговаривают, что Джен и Реншу смогли сбежать и до сих пор остаются вместе А настоящая ли эта история? Никто не знает Зато знают, где можно отведать пищу вкусно и быстро а... А я вот не знаю. В <смех> не знает, кого из них рекламировать. <смех> Ива и Рикони. Надеюсь, Что за Ива? Если вам такой формат видео. Если да, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал Ивы, вместе с которым мы делали эту анимацию. Кстати, теперь вы можете поддержать создание видео на Патреоне. Спасибо за просмотр! Увидимся в следующем видео! Ну, это было прикольно, конечно, но, блин, сюжет как-то странно. То есть война тупо из-за еды, это... Что? И как-то вот получилось, что два брата и их дети встречаются, это как-то как, как инцес возникает, по сути, племянники. Это... Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать видео, свой свою группу ВКонтакте, подписывайтесь на Рикони, и до следующего видео.